Да, то есть вы, если когда-то и обращались к Христу, то вы, наверное, сами уж не вспомните, когда это было. Он да. просто присутствует в вашем сердце. Да. Да? Вы крещенный человек с уважением относитесь к культурной традиции. То есть вы воспринимаете христианство скорее как часть культурной традиции, русской культурной традиции, а не что-то такое индивидуальное, за что надо бороться, за что надо биться, за что надо доказывать. Вы же допускаете, что рядом с вами живут мусульмане со своими этими. Евреи да? со своими. Да? Да. То есть вы, светский скажем христиан. так, светский многокультурный человек. Для вас христианство это часть русской культуры, а не русская культура, часть христианства. Вот такой последовательность. Да. Да? То есть вы, вы даже, так вот, если разобраться, вы скорее язычник, националист, чем христианин. Да. Да. Вот. Поэтому, соответственно, у вас нет задолженности перед христианским эгрегором, Вы его никогда ни о чем не просили. А если когда-то и просили, я вас уверяю, то очень быстро рассчитались. Только это было так давно, что уже почти неправильно. Поэтому, естественно, применение рун не может быть нивелировано христианским эгрегором, потому что на вас не стоит его печать, вы не его, потому что он для вас часть культурной традиции. Вот культурная традиция, да, она ваша хозяйка. Вы будете за русскую традицию, наверное, рвать и бить, Любите же, когда по-русски пишут грамотно, правда? Я думаю, что это у вас даже конек определенный, пунктик. Грамотная русская речь и грамотное русское написание. Это вот как раз эффекты русской традиции, тот, кто включен в Русского языка тот включен в культ русской духовности а русская духовность поверьте она христианство там занимает очень мало в части там русский мат занимает большую часть если так разобраться да? любовь к природе любовь к ближнему любовь к оружию там занимает большую часть чем христианство то есть христианство это просто ну это, ну это же естественно это же наше ну как ну как ну сколько лет с этим жили но ну не выкидывать же что за глупости выкидывать из дома Папки на иконы, да? нет, это неправильно, но жить ради этих икон. То есть грубо говоря, если ваш дом перестанет подходить под иконы, вы скорее уберете иконы, чем поменяете дом.